Крым не заслуживает радикальной санкционной политики со стороны США, об этом заявил представитель американской делегации в Крыму, член организации «Глобальная сеть против оружия и ядерной силы» в космосе Джо Макинтайр. Ранее стало известно, что делегация общественников США прибыла на полуостров с пятидневным визитом. В состав делегации вошли около 20 представителей разных стран, в том числе Великобритании, Швеции, Израиля и Непала. Зарубежные общественники пробудут в Крыму до 5 мая. В беседе с журналистами американцы признались в любви к Крыму. Нам понравился Крым, мы влюбились в него, сказал Джо Макинтайр в комментарии Риа Новости. Он отметил, что информация, которую американцы получают из своих СМИ, не отражает реальность. Общественник рассказал, что делегаты провели ряд встреч в Крыму и поняли, что западная пресса освещает события неточно. Он также осудил санкции США против полуострова. По словам Макентайра, американские делегаты удивлены радикальной политикой Вашингтона в отношении Крыма. Крым этого не заслуживает. Я не вижу причину, почему мое правительство не может стать хорошим другом Крыма и России, добавил он. По мнению общественника, страны Запада допустили большую ошибку, когда ввели санкции. Макентайр отметил, стало очевидно, что экономические и военные провокации США против Крыма полностью безответственны и не имеют смысла.